Здравствуйте. Сегодня мы будем наклеивать каленое стекло на смартфон Asus ZenFone 5 версии Lite Вот это стекло заказано оно на китайской площадке AliExpress. Цена у него небольшая, что-то около 180 рублей. Почему? мы решили его наклеить. Потому что версия Lite этого телефона имеет не стекло Gorilla глаз, а обычный пластик. Соответственно, оно очень сильно подвержено царапинам. Буквально за первую неделю пользования появились существенные царапки. Стекло пришло в комплекте сейчас я его покажу с вот такой вот шелковой алкогольной салфеткой ну спиртовой салфеткой 70% спирта для протирки по инструкции у продавца на сайте значит перед наклеиванием необходимо протереть этой салфеточкой надеюсь это будет безопасно для пластикового покрытия все таки спирт и пластик не очень любят друг друга но 70 процентов не 90 и это не ацетон будем думать что это поможет качественные наклейки стекло имеет защитную пленку только с одной стороны соответственно она отклеивается и накладывается этой стороной на основное стекло смартфона сейчас мы попробуем эту всю процедуру провести само стекло имеет толщину 0,3 миллиметра и по заявлению продавца является каленым вот обратите внимание э, отверстия в стекле не совсем совпадают с физическими отверстиями на телефоне для динамика для камеры фронтальной и для датчика приближения снизу все хорошо насколько это скажется после наклейки на функциях телефона мы потом проверим ну, что ж пробуем протираем стекло тряпочкой вот этой шелковой протираем салфеткой со спиртом вот таким образом После спирта остаются небольшие такие разводы. Они мне не очень нравятся, поэтому мы их сейчас уберем сухой тряпочкой. Отшлифуем, так сказать, начисто. Еще раз протрем. Главное, я так понял, чтобы не было никаких следов жира. Для этого и спиртовая салфеткой кладется. Само стекло не имеет, как я понял, никакой клеевой основы и э, держится на основном стекле за счет отсутствия воздуха и каких-либо других посторонних прослоек типа жира, пыли и прочих вещей практически нанотехнологии вот так мы насухо вытираем Получаем девственно чистое стекло. На нем отлично видны все царапины, которые появились в ходе эксплуатации недолгой. И будем наклеивать. Снимаем защитную пленку. Со стекла отклеиваем ее. Вот таким образом. Прикладываем центровим сначала и не нажимая кладем и надавливаем в центр это так в инструкции и смотрите видно что стекло приклеивается само вот побежала такая полоска там где стало темно стекло приклеилось то есть практически идеально вот в этом месте только немножко воздух остался я сейчас это руками Попробую убрать Вот такая Не очень замысловатая процедура Еще раз Протираем Уплотняем Где можно Где видим Какие то Недостатки Небольшие пузыречки воздуха Мы это все убираем единственное место где чуть-чуть не идеально легло стекло вот так вот немножко понадавливаем и там все уходит я думаю с течением времени за день два стекло еще более плотно уляжется как это бывает с пленками они тоже не сразу идеально прилипают а потом как-то устаканиваются по месту. Но в принципе, никаких артефактов после наклейки нету. Телефон выглядит э, как абсолютно новый, только что вытащенный из упаков упаковки. Вот так вот он выглядит. накладываю звук с микрофона, а почему-то камера не записалась на телефоне? Вот я включил телефон и обратите внимание, чуть-чуть, буквально на долю миллиметра стекло заходит за глазок камеры фронтальной и уже получаем артефакт, вот он, светлая полоска такая дугообразная вверху экрана. Это как раз камера видит наклеенное стекло. Для селфи уже это будет, скажем так, не идеально. Придется либо не обращать внимания, либо отрезать верхнюю часть фотографии после того, как сделан снимок. До свидания.